В BIDREX24 мы почувствовали себя причастными к глобальным изменениям этого мира. И понимание ответственности сделало нас особенной командой, с фантастической химией и реакциями между людьми. Совершенно невозможно знать наперед, выстрелит новый продукт или нет. Нужно проявить упорство или завершить работы прямо сейчас. И мы много обсуждаем. Много спорим внутри, между собой, с партнерами, с клиентами. Мы ищем совместное решение. И так находим правильный путь. Партнерская сеть, как живая экосистема, взаимодействует между собой, развивается, меняется по своим законам. Но при этом клиенты видят нас, как единый организм. Осознанное влияние на мир. Уверенность, стабильность, надежность. Мы создаем вместе с вами уникальные решения. Меняемся сами и меняем методы.